Если вы решили снизить процент содержания жира в организме, первое, что приходит на ум, это начать голодать. Но последствия голодания обычно обратные. Целый день кручусь, как белка. С утра заокленажу. Потом отжимаюсь. Но ничего не помогает. Так устаю. Приходится вечером двойную порцию пельмешек съедать. ну организм просит. И так всю жизнь. А чего не сделаешь ради стройной фигуры? Ну, ты где она? Вот если была бы волшебная кнопочка. Раз, в голове что-то переключилось, и организм сам стройнее. А я в зала никакие не хожу. Не хочу, но не мое это. И от вкусняшек своих сил нет отказаться. Что я в самом деле? Голодом себя морить должна. А кнопочка волшебная – да, хорошо было бы. Для тех, кто устал бороться со своим телом, но все же мечтает быть стройным. Без диет, без изнурительных тренировок, без жестких ограничений в питании. Идеальный формат для тех, кто на со спортом и не готов отказаться от любимых вкусняшек даже с весом от 100 килограммов и более. Мы запрограммируем ваш организм настройность.